Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами приехали в жилой комплекс по который находится на Мамайке в 100 метрах от моря. Здесь у нас появилось отличное предложение. Однокомнатная квартира, 33 квадратных метра. Прежде чем мы зайдем в саму квартиру Коротко расскажу вам о комплексе построенном по ФЗ-214 На территории есть все необходимое для жизни Магазины, кафе, аптеки Даже частный детский садик Самое его главное преимущество То, что он находится в 100 метрах от моря Здесь крутой пляж Куба Ну что, пойдемте смотреть квартиру Установлены хорошие лифты Климан Квартира у нас находится на седьмом этаже в подъезде два лифта, естественно, пассажирские грузы, пассажирские. Вот так выглядит у нас места общего пользования. Вот сама квартира. Здесь при входе у нас сразу санузел, ванна, стиралка. Здесь у нас место под гардеробный шкаф. Здесь у нас уже установлен шкаф, двухспальная кровать, барная стойка. Кухня, варочная панель. И самая фишка квартиры, это, естественно, ее вид на море. Вот Человеческий глаз она видит вот так. Планирована на сегодняшний день в студию, но площадь и правильная форма позволяет вот здесь поставить перегородку. Здесь у вас будет кухня-гостиная, а здесь бы я выделил спальню. Напомню, площадь 33 квадратных метра. Цена на сегодняшний день 13,5 миллионов. Самая низкая в комплексе. Самый кайф этой квартиры в том, что здесь до пляжа идти 2 минуты. Квартира подойдет как для отдыха, так и для посуточной сдачи. Подобные квартиры с черновой отделкой стоят под 13 миллионов. Здесь вы покупаете готовые. Конечно, нужно что-то переделать, но 13,5 за первую береговую линию, фазешный комплекс... Я считаю, что более чем адекватная цена. Ссылочки все внизу. Кого заинтересовало данное предложение или в целом комплекс, здесь у нас порядка 20 предложений. Пишите, звоните. Всем хорошего дня.